Всем рыбоходникам привет, сегодня мы отправились на рыбалку на карьер, на какой-то карьер, не знаю как называется. Сегодня со мной будет племяш, зовут Тимофей и Марина. Топаем через лес, сейчас не знаю сколько идти, посмотрим. отправились на рыбалку на жерлищную снасть попробуем на балансиры на лаки Джонуски, порыбачить и не забывайте про мой конкурс там будет видео называется подарки подписчикам условия все будут именно в этом видео досмотрите до конца ну и не забудьте подписаться на канал ставьте лайки в конце видео оставляйте комментарии жду вас на своем канале Вот так вот разматываем. Берем, цепляем вот так вот лица. Понял как? За середину вот, вот, под плавник, видишь? Вот ага. До самого дна. отматываешь леска от слабая, значит это дно, она начинает ее отматывать, встает, значит потом что-то Так, у меня первая сработка, Тимофей быстрее меня бежит. Да? да? если крутила, значит там сидит вот, мотает здесь есть есть есть есть О, есть и сама отцепилась Понял как работает? Вот у нас Марина еще одну поймала. Клада не заснял. Ну примерно такая же щука. Небольшая. Пока что две. одна сработка. О, мотает, мотает. Дать ей время, чтобы она заглотнула. А то она тут мелкая. Да, скорее всего, мелкая. Что, пробую? Да пробую, что. Совсем маленькая. Пускаю. Ну такую можно и отпустить. О, Тимофей нас поймал. Небольшую чучку. Молодец. Моя школа. Так, я хочу отцеплеть. Сейчас я тебя отцеплю. Это первая твоя рыба в этом году. Такой вот Джон, Хороший балансир Сейчас первая щука На, на этот новый балансир Стоит он где-то 500 рублей Давай тяни Потихоньку тяни Во. Вторая рыбка за твой сезон сегодняшний. 2019. У тебя сработка. И у меня сработка, блин. Сейчас. Вся... Третий раз сработала та же самая жерлица у меня. Почему-то всегда в одном месте срабатывает. Да, дает натяжку. есть вроде бы есть О, это покрупнее это будет покрупнее чем прошлое стоять стоять царевна есть э, скилоку где-то килограмм Если сильно, значит большая. Давай, давай. О, молодец. Отлично, вот эта рыбка. Третья твоя щука в этом году. Еще одна сработка. Опять тот же самый флажок. Вот такой мы отпустим. Закончили мы нашу сегодня рыбалку, в принципе много было сработок, много было холостых сработок, поймали мы сегодня 8 штук, 8 небольших щук, ну на жарёву нам хватит. Сегодня мы побывали на карьере, я упустил самую большую щуку из всех, весила примерно полтора килограмма, она была моей первой. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Счастливо всем!